Кинокомпания Paramount Pictures представляет Путешествие Гулливера по мотивам бессмертной повести Джонатана Свифта. Продюсер Майк Хайшер. Мультфильм адаптирован Эдмондом Сьювардом. Сценарий Дэн Гордон, Гэл Ховард, Тед Пирс и другие. Музыка и тексты песен Ральфа Райнера и Лео Робина. Оператор Чарльз Шетлер. Дэйв Хайшер Я, Лимуэль Гулливер, расскажу вам правдивую историю Это было одно из самых интересных приключений, которые имели место в южных морях 5 ноября 1699 года наше судно достигло 30 градусов и 2 минут широты, войдя в зону сильных штормов Все спокойно. Ну и дождливо же сегодня. Не обращай внимания на тучи. На тучи. Забудь про них. Просто радуйся дождику. Все спокойно. Нечего бояться. Видите фонарик? Видите одинокий фонарик мой? Его свет в моих руках говорит вам. Все спокойно. И зачем только меня заставляют петь эту песню? И что на них нашло? Лучше бы мне пойти домой и лечь в тепленькую постельку. Все спокойно. У меня промокли ноги, я промерз до костей, и все-таки мне нельзя спать. Я должен петь эту песню. Всю ночь напролет. Всех перебужу, но пусть народ знает, что все спокойно. Все спокойно.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 Спокойно, ну и дождливо сегодня. Короля важные посетители. Он подписывает брачный договор. На берегу, великан! На берегу, великан. Ваше Величество. Благодарю вас, Ваше Величество. Брачный договор. Король Пути малый 5 ноября 1699 года, выдает замуж свою дочь принцессу Глорию. За принца Дэвида, сына короля Бамбуха, короля Ла Король Бамбух. Бамбух. женим наших детей, закатим пир и объединим наши земли. Да, конечно. Да, конечно. Свадьба совсем скоро! Ваше Величество, свадебные подарки готовы. На берегу великан, великан на берегу. Пустите меня, пустите на берегу великан. Изумительный <эффективное> запах. Изумительный. Из Розы Георгины, рододендроны, подснежники, фиалки и ромашки. Удачная композиция, не правда ли? Прекрасно. Можно? Прошу вас. Это шедевр! всех невзгодах. Эта судьба начертана на небесах. Ты и я будем вместе всегда. Моя единственная дочка. Мне тяжело ее терять. Перестаньте. Вы не теряете дочь, вы приобретаете сына. Сыночек мой. Mm. Мы будем принадлежать друг другу всегда. мелодия да нам всем она тоже нравится эта песня называется верно гимн страны Лили Пути. завтра ее будут играть на свадьбе конечно да да что нет ни за что на свадебной церемонии будут играть наш гимн песню навсегда но бамбух у нас на свадьбы всегда исполняют верную это традиция и песня это очень и красивая да, я знаю. Это неплохая традиция, но она вряд ли подойдет для такого важного события, как свадьба наших детей. Будем исполнять навсегда. Нет, это будет верное. А, уже решено, это будет навсегда. Верное. Навсегда. Верное. Навсегда. Верная. Если не будут исполнять навсегда, то свадьбы вообще не будет. Свадьба будет, ведь уже готовые и цветы, и свадебный торт. Ах, бамбух, тебе понравится песня Верная. В чем дело? Только навсегда прекрати свою песню! Объявляю войну! Берегу лиликан. В чем дело? Война! Война! Война, это же... это же... Это я нашел его, Ваше Величество. Я нашел великана, спящего на берегу. Война, это не очень нехорошо. Он вы, был вы, вот вы, такого вы, роста. Нет, вот такого. На войне страдают вы, люди. Он был вот такого, вы, вот такого вы, роста. Вот такой большой. А где вы, Ваше Величество? Нет, этому бамбуху <свят> меня не запугать ни за что. А что это, ты тут стоишь? Я вам уже полчаса отвержу на берегу великан. Когда я доберусь до... Тихо. Глория. Бедняжка Глория. Все в порядке, господа. Мы начинаем войну. Войну! А -а -а -а. Навсегда, навсегда в моем сердце будешь только ты. Верь мне, милая, навсегда, навсегда. Ты будешь вместе со мной, моя милая. Мы никогда не расстанемся и всегда будем чувствовать друг друга. Даже в разлуке ты будешь моим ангелом-хранителем отныне и навсегда». Война. Кто у нас в них победит, разделает, как рождественского гуся. Я вам говорю, из кожи вон лезу. В чем дело? Я говорю. Да говори. На берегу лежит великан, на берегу великан. Ради бога, Гэбби, помолчи немного. Разве ты не видишь, нам объявили войну? Мне надо подумать. Тихо, тихо. Войну? Вы думаете, он может оказаться шпионом? Кто шпион? Кто шпион? Великан на берегу! Великан? Что ж ты молчал? Сделай что-нибудь, не стой на месте! Пойди, закрой окна и двери, собери народ и приведи великана ко мне! Проститесь, проститесь, на берегу великан! Проститесь, проститесь, на берегу великан! Кто на берегу? Великан! Великан! Великан! Великан на берегу! Великан! А! Великан. Великан! Великан! Великан! На берегу! Вот такой, большой, спящий, огромный, страшный, ужасный. Берите грабли, берите лопаты, берите оружие, захватите верёвки. Ты пришли? Где? Где он? Я не знаю. Но он лежал где-то здесь. Правда? Oh, yeah? Но и где же он сейчас? Я сам не могу понять. Он лежал прямо здесь. Right Честное слово. Великан, <связь> <связь> ты ему показала что-то в ночи. Да уж, перепугался и напутал. И ему просто померещилось. А может, великан проснулся и улетел? Да, а пока летел, дышал огнем. Гэбби, посмотри, как бы тебя великан не укусил. Смотри-ка, может, я великан? Я, я великан, я великан. Я великан. великан ну надо же великан померещилась послушайте Великан! Что? Он говорит, это и есть тот самый великан на берегу. Не теряйте ни минуты. Пока он спит, нам нужно все успеть. Промедление смерти подобно. Свяжите его. Шею, грудь, руки, ноги, а я позабочусь об остальном. Пошли! Тихо Quiet. Тихо Quiet. Тихо ได้ว่าได้ไว้ Попался на помощь, спасите, помогите, я не хочу убирать, спасите меня! Ну что вы теперь ждете, свяжите его! Это сюда, бревна туда, три туда, восемь назад, колеса отнесите вам туда и приведите лошадей. Приготовились! Ставьте его поближе, сейчас он у меня пойдет. Так, соломенка, пятнышко, быстрый, проворный. Там! Готовы! Поехали! Давай, давай! Запускаем! Низу все закрепили. Хорошо. Поехали. А ну залетные. Пошла! Пошла! Быстро! Know... Придержи лошадей! Чуть помедленнее, Кони! Without... И что бы вы без меня делали? Осторожно! В свадьбах всегда играют, верно? Верную? Верную? Верную. Ваше... Ваше Величество! Да? Я привел Великана. Великана? Ах, да. Ну, так ведите его сюда, ведите сюда. Хорошо, ладно. Ваше Величество, мне кажется, он сюда не влезет. Ты так думаешь, что ж, тем хуже для него. Итак, где он? Где? На улице, Ваше Величество? Я готов. Тем хуже для него. Well, ну и well, где же он? Вот он, начиная прямо отсюда Мобилизуйте войска и морскую пехоту тоже. Эвакуируйте женщин и детей в первую очередь. Он может быть вооружен. Карантин. Ваше Величество, впустите меня, Ваше Величество, пустите меня! Пустите! Ваше Величество, нет, это не очень хорошая идея. Не надо, не надо, отпустите. Пожалуйста, отпустите меня, помогите, спасите, я не хочу умирать прямо сейчас. Ну и ну, что это у нас здесь? Я не хочу умирать, не ешьте меня, я невкусный, спасите. У вас разболится живот, если вы меня съедите. Человечек а... такой крошечный. Вы не можете так со мной поступить, у меня ведь жена, дети, тысячи детей. Не волнуйтесь, никто не собирается причинить вам зло. Помогите, поставьте меня назад, Да На помощь. Поставьте его еще один кто вы такой кто я я вообще-то здесь король стража стража окружить его окружить этого парня ну что ж И за это заплатишь. Ready, Орудие к бою. И, ваше Величество. Готов. Смотрите, ваше Величество. Навсегда. Как вам это понравится, к тому же вам никуда не убежать. Закрыть ворота, приготовиться к обороте. Приготовиться к обороте. Остановитесь! Куда вы? Солдаты! Вернитесь к орудиям и сражайтесь! А то я вас... Поворачиваем домой, смельчаки! Куда well, well, же все подевались? Разве так встречают? Безобидного гостя. Мы выиграли гэби, гэби. Смотри, гэби, они сбежали, они стручили. Привет. Выходите, не пугайтесь моего великанского роста. А если мы выйдем, она здесь есть? Вы, ваше величество, не должны меня бояться. Хорошо. Теперь позвольте мне представиться. Меня зовут Гуливер, Ваше Величество. Лемуэль Гуливер. Я моряк. Рад служить Вашему Величеству. Что ж, добро пожаловать в Ливипутию, господин Гуливер. А вы умеете драться? Ваше Величество, я смогу победить любого человека моего роста. Чудесно, чудесно. Думаю, что король Бамбух больше не станет нас беспокоить, пока вы здесь. Но уж нет. Любого человека его роста? Гэби, ты слышал это? Он за нас. Нам нечего бояться. Этот человек на нашей стороне.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 ты и я мы друзья какой счастливый день поднимай выше выше какой счастливый день какой счастливый день, какой счастливый день? А что, у нас с пуговицами готовы? И ты тоже счастлив, раз поешь эту песню с нами, ведь это счастливый день. Подать наверх горячие параденцы! Горячие параденцы! Поспешите! Ты ведь понимаешь, что никакие обстоятельства не должны нам помешать вкусить, наконец, плоды нашей сладкой победы! Держи, птичка, отнесёшь это послание моим шпионам в Лилипутию! И шевелись! Пусть тебе сопутствует удача! Да поспеши же! Ваше Величество, извините, но почему принцесса не ужинает с нами? У нее сегодня было слишком много волнений. Уважаемые шпионы, избавьтесь от этого великана, или как там его, искренне ваш король бамбух. Вместе танцуем в лунном свете, а потом снова танцуем без остановки, уже при свете дня. Пока нам что-нибудь светит, мы будем танцевать в лунном свете и на рассвете, а потом и при свете дня. «Тамовая пушка Гулливера». Мапушка Булливера. Не снится сон о парусах и корабле. Сон уходит и возвращается вновь. Каждую ночь сон как моряк снова уносится в плавание. Ты соскучился по морю. Я тоже пойду в море. И у меня тоже будет корабль, если найду подходящий по размеру, как. Ну, как твой ботинок. Ну и ну. Да-да. Конечно, я маленький по сравнению с тобой, это конечно. Но как-то раз я поймал кита. И как тебе удалось его поймать? Очень просто, я схватил его за хвост. Ну и ну. Да, я правда поймал кита. Точнее, он меня проглотил. А потом я очнулся и пытался понять, где я. Ну, ты на острове врушек. Май -май. Да, да. А сейчас у меня роскостная жизнь. Меня сделают адмиралом, а эта работенка мне по душе. Ну, ладно, мне пора. Дела ждут. Ну и ну. Если засунуть этот шар вон туда, он покатится вот сюда. Видишь? И вылетит отсюда. Спрячьтесь, закрывайте дверь, и он идет. Он идет прямо сюда. Сюда идет. Филикан! Свет! Свет! Свет! Погаси лампу! On no l'a Здесь есть кто-нибудь? Нет, никого нет, только куры. Ну и ну. Навсегда. Навсегда в моем сердце будешь только ты. Верь мне, милая. Навсегда, навсегда, навсегда, навсегда. Навсегда. Это же песня Рафуско. Шпионы! Здесь шпионы! Стража! Стража! Стража, Стража! здесь шпионы! Куда он делся? Где тот шпион? Ведь мы ведем войну. Не забывай, а ты только хуже делаешь. Продолжайте поиск. А вы не должны забывать о своем отце. Считайте, что великан уже мертв. Что великан уже мертв. А что нам сделать с его телом? Два сердца разбиты из-за какой-то песни. Погодите. У меня возникла мысль, как сделать так, чтобы ваши отцы не воевали, а пели вместе. Спойте верную и навсегда, как одну песню. Считайте, что великан мертв. А? Вот сейчас-то мы и повоюем. Дорогие шпионы, раздавите его, уничтожьте его, истребите и сотрите его с лица земли. Я начну наступление на рассвете. Сердечно, ваш Бамбук. Что это за утка в наших местах? Наступаем на рассвете! Бамбук. Что? Бамбух атакует на рассвете! Проститесь! Проститесь, новости! Бамбух атакует на рассвете! Война! Война! Конец миру и спокойствию! Бамбух атакует на рассвете! Все на берег! Все на берег! Что случилось? На берег, все на берег! Бамбух атакует на рассвете! Война! Все на берег! На защиту лили пути! На защиту лили пути! Вперед! Марш! Гуливер, Гуливер, ну где же ты? Бамбух атакует. Гулливер, Гуливер, где ты? Войда, Войда, Гулливер, Бамбух атакует. Гуливер, где ты? Бамбух атакует, вайда. Ну где же ты гуляешь? Пустите меня, пустите меня, пустите, пустите меня. Ну, где ты был? Развлекаешься? Пойдем, пора на бой, пора сразиться с бамбухом. Пошли, давай, наперег, все войска уже там, сейчас начнется сражение, и мы должны победить. Я беру командование на себя. Пчага, марш! Так точно, сэр. Эй, подожди меня, Гуливер. Гулливер, подожди. Подожди меня. Послание. Где наше послание? Кто его взял? У кого оно сейчас? Гулливер! Гуливер! Гуливер! Гуливер! Есть. Yes. Подождите! Попробуем разобраться мирным путем. Послушайте! Не стреляйте! Послушайте, что я вам скажу! Бамбух! Пусть ваши люди перестанут стрелять! Ах так? Ну вот это вас утихомирит! Обушка Гульера. Жди меня здесь, Глория. Да, Дэвид! Ах, вы глупый, злой и бессердечный народец. Смотрите, что вы наделали. И все из-за того, что с ума посходили из-за своего дурацкого спора из-за песни. Вы разбили сердце принцессе Глории. Вы король, потому что вы бессердечный и эгоистичный. И вы бамбух. «Бравый вояка! Что вы выиграли, если бы вы остановились и подумали, вместо того, чтобы ссориться и воевать из-за клочка земли, который мог бы стать вашим? А теперь, когда ваши сердца полны печали и отчаяния, может быть, вы послушаете свои песни, как они могли бы звучать?» Всегда, где бы мы ни были, и что бы ни случилось, помни, милая, мы будем верны друг другу всегда. Помни это. От благодарных жителей Лилипутии и На память. С сердцем полным любви жители и правители дарим этот корабль Гулливеру. Мне снится сон о парусах и корабле. Сон уходит и возвращается вновь. Каждую ночь сон как моряк. Снова уносится в плавание. Я моряк, и снова зовет меня в Синее море. speed